методы которые я даю он может помолодеть похорошеть он может очень быстро восстановиться доказательство сидит перед вами посмотрите мое видео в это же время в прошлом году и сравните мои видео которые я выпустил сейчас отличия есть найдите 100 отличий эти 100 отличий есть а посмотрите какие семинары я выпустил между прошлым годом и этим годом был семинар который называется Сангая – обретение молодости. Помните, да? Узуэ, узуэ и так далее. То есть вот эти практики, я их выполняю по сей день. Могу сказать, что они омолаживают, исчезли морщины с лица, тело подтянулось и так далее. Очень мне это все нравится. Поэтому смело начинайте приступать к самому основному. Это прохождение первой бесплатной или первой платной ступени эзотерической школы.